Ну что же, у нас есть дизельный двигатель и интересная проблема. Завоздушилась система топлива. Причины завоздушивания, может быть, несколько. Нам приведу из них две. Вы меняете фильтр или не заполнили топливный фильтр полностью, или даже заполнили. Но ну, вот э, здесь из трубки э, под, подводящий все топливо слилось назад э, в бак вроде бы он подхватил но при, пришел воздух завоздушило и не затягивает э, так получилось у меня поэтому я и решил э, снять это видео или э, второй э, случай э, вы в дороге э, прозевали э, пустой бак, израсходовался, израсходовалось все топливо, завоздушилось, бы даже доехали вас или вас дотянули, привезли в канистре, залили в бак топлива, соляру, а не заводится уже, и все, хоть и треснет. Есть хитрый способ, такая ситуация, есть такое, можно сделать простое приспособление. Находите любого человека с отечественным украинским, российским автомобилем и топливный насос, это Жигулевский топливный насос, который может решить эту проблему. Он, во-первых, подтянет с бака топлива и закачает, заполнит всю систему. Как это делать, сейчас все покажу для того чтобы заполнить систему нам нужен насос он бензиновый поэтому если там бензин еще есть нужно его прокачать слить просто берете и выкачиваете Теперь нужно открыть, снять входную маестраль Вот эта входная. Ну, тут в принципе все видно. Тут, там, где клапан стоит, это обратка. Тут даже стрелочка есть, обратка в бак. Вот эта подача из бака. Ну и, собственно, подача с фильтра. Снимаем только одну шлангу. Та, которая идет из бака в фильтр снимается просто плоскогубцами туда сюда хомотик выходит и все а дальше она вручную пойдет вручную имеется ввиду вот так берем и снимаем ну и теперь подсоединяем стрелочка есть куда идет вход и накачиваем он высосит топливо из бака. Сейчас я как раз накачиваю, чтобы было. вот так, наверное. Что сейчас не идет. Все. я пошла топливо есть теперь ее вставляем сюда и закачиваем он смотрите какая ситуация он сначала закачивает в фильтр заполняет фильтр и потом уже через заполненный фильтр начнет подавать под небольшим давлением уже насос высокого давления в ТНВД. Ну все, этого будет достаточно поддавит. поддавит и держит давление. Он поддавит, и теперь уже на стартере вы сможете, так как туда определенное давление есть, на стартере заводите и сможете завести свой автомобиль, иначе никак в очень сложных ситуациях еще можно открутить приоткрутить выходы, ну, входы на сами форсунки чтобы насосу было легче воздух выдавить но это уже если совсем ничего не помогает но таким образом вы заполняете эту трубку заполняете фильтр и загоняете топливо насос таким образом можно решить проблему я попал в такую ситуацию не знал что делать придумал такой себе способ у меня валялся такой насос если у вас есть второй автомобиль то даже снять можно Он легко в течение пяти минут снимается если же какая-то у соседа или у родственника стоит он приезжает вы снимаете прокачиваете и отдаете назад Пять минут снимать пять минут ставит. за махарыча если уж так просто так не получится вот так я решил эту проблему можете решить вы подписывайтесь на канал много интересных вещей вы сможете на нем увидеть всего доброго увидимся